одноклубники всех приветствуем долгожданный обзор на мотобуксировщик букс шириной гусеницы 600 миллиметров и длиной 1450 мм. что интересно в данном мотобуксировщике на буксировщике установлен двигатель ланчин гарантию на данный двигатель мы даем два года также в Комплектация представлена у нас Вместе с реверс-редуктором Что позволяет передвигаться Как вперед, так и назад Вне зависимости в какой комплектации Вы приобретаете буксировщик, На всех моделях Стандартно идет у нас Усиленная импортная цепочка Предлагаем к установке Звездочки 11х26 И 11х32 зуба Для более тягового усилия Кому тяга не нужна необходимо больше скорости, то 11 на 26 вам более чем достаточно подойдет. Данный букс будет чаще использоваться с модулем толкач. По просьбе клиента мы не выводили органы управления, потому что руль будет сниматься. Для этого мы руль сделали отдельно на клевме двухконтактной, чтобы можно было легко отстегнуть, снять руль и уже передвигаться при помощи э, толкача. А также на буксировщик не стали выводить фару, потому что смысла абсолютно нет, когда будет фара светить в спину. Мы эту фару перенесли на модуль толкач. Катушка на двигателях Ванчин идет по умолчанию, это 5 Ампер. Мощности будет катушки достаточно, чтобы подключить. Помимо двух 27-ваттных фар, также можно и 36 ватт, и далее. Кому как надо по свету. Отсекатель от снега по просьбе клиента также сделали больше и длиннее. Это уже по желанию было выполнено. Подвеска здесь представлена катковая, мягкая, независимая. А также конструкция рамы у нас универсальная. Все подвески между собой взаимозаменяемы. Дополнительно в катках мы продеваем а, тросик металлический, чтобы катки не переворачивались во время движения по неровной поверхности. Ну, на шестисотках этой проблемы замечено не было, но для уверенности мы все равно его ставим также здесь на капоте выполнено ограждение для дополнительной поклажи груза ну и вообще придает симпатичный внешний вид также хочется рассказать про модуль толкач здесь мы установили две фары по 27 ватт по желанию клиента были установлены подогрев ручек мы выполнили это при помощи нагревательных элементов и термоусадки. Ручки не накладные. Также ЧК аварийной остановки. Включение-выключение пары и двигателя. Толкач поставляется вместе с дышом толкача, который комплектуется мягким сиденьем. И также скоро у нас в продажу войдут это лобовые сна модуль толкач о них мы вам расскажем чуть позднее сделаем анонс толщина стекла, сразу скажу, будет 3 мм выполнена из монолитного поликарбоната что очень хорошо будет защищать лицо и руки от встречного ветра ну вот приехал уже клиент за своим мотобуксировщиком какие у вас вопросы остались пишите в комментариях под видео и успевайте делать заказы и готовиться к новому зимнему сезону всем спасибо за просмотр пока